Всем привет! И это Full 4 ТХ на пятом уровне. Смотрите, там совсем чуть-чуть до 26 шестого, Но видите, что уже все построилось осталось только ратуша или корабль. Корабль я прокачивать не буду, потому что, ну, это не то. Как бы мы начали с, прокачиваться, а с ратуши никуда не атаковали, откуда опыт не брали. Так и закончил. На самом деле, если вы смотрели видео про шок Full 3, то я хочу извиниться перед вами. Я посчитал, и оказывается, я там забыл улучшить войска и вообще поставить по лабораторию. И поэтому получилось э, 16 уровень вместо 17. -й. Я посчитал по опыту, там все сходилось. Как бы... Ну... В любом случае должен был быть 17. У меня есть даже где-то фотография, но сейчас ее долго искать. Может она уже удалилась. Ну, ну что ж, что? вот. full 4 радуша, кстати. Чтобы сейчас доказать свою правоту. Так, вот она. Здесь все улучшено. Так, по-моему, там дальше ничего не делал. улучшено. Вот здесь все улучшено, абсолютно все. Ну тут толком улучшать -то ничего не. Вот, и поэтому я сейчас смело могу перейти... Так. Сейчас я смело могу перейти на пятую ратушу. Похлопаем. Кстати, смотрите, целых 760 трофеев набил. Защита. Это не дурно, не дурно. Очень хорошо. Ну и кристалл тут... Ой, забыл. А я... Я поэтому-то и не убирал. Ну ладно, о, нифига себе, может попозже возьмем, когда перейду на пятую ратушку, возьму там, и использую в своих целях, ну все, ладно.